По-моему, Стивен Кинг говорит: мне несложно шедевры написать, я их не раз писал. Мне очень сложно сходить в магазин и купить блокнот, сложно. Вот первый шаг сделать очень сложно. Трение покоя, великое трение покоя в сознании нашему зиждится, не дает он первое движение нам сделать. Есть очень интересный прием, которыми пользуются художники для того, чтобы шедевр написать, они делают так: Мольберт поставил, холст натянул. Краски, кисточки, растворитель. Но обещаешь себе, сегодня я рисовать шедевр не буду. Сегодня я буду только ставить мольберт. Поставил мольберт и ушел. На утро пришел, все уже готово. Первый шаг уже выполнен. Уже вся подготовительная работа сделана. И остается только взять кисточку и начать рисовать. И вот этот вот способ предварительного действия, он помогает преодолеть это великое трение покоя. При подготовке коммерческих предложений, при подготовке устава проекта, тоже такой же способ. Надо подготовить коммерческое предложение, сложное. Непонятные. Мы таким способом еще не взаимодействовали с клиентом. Это сложный новый клиент. Создали пустой документ, сделали шапку, прописали колонтитулы, добавили пустую табличку, описали типовые этапы и закрыли. Пообещали себе сегодня коммерческое предложение, делать не буду. Я только сделаю первый шаг. У студентов такая штука часто срабатывает. Да? Надо подготовиться к сессии. Я понимаю, что я не могу взяться за этот экзамен. Я открываю, я выписываю темы. Я ставлю себе шаблон, там какую-нибудь шпаргалку, болванку и закрываю, говорю, сегодня готовиться не буду, сегодня я только сделаю предварительную работу. На утро мозг будет уже раскручен, уже нервные связи разогреты, которые отвечают за работу по этому направлению. Вам гораздо проще будет преодолеть трение покоя. Это инструмент и для себя, и для сотрудников, когда вы делегируете задачу.